Так, ты где? О, привет, Адриан. О, боже, что вы у меня дома делаете? А, мы телек смотрим. Хорошо. О, хорошо. Доберу вещи и приду. Так. Ладно. Так. Здесь что? Здесь ничего брать не буду. Ладно, возьму с собой пару. Пару. А что тут? пару Тебе втащить? Нет, вот этого возьму. И футбольный мяч на всякий. Так, что здесь? А это что? Это тебе понадобится. Вот. Ладно. Ладно. Зачем? Ладно. Андриан, Всё, а забрал можно тебя немного одну... Пошли. Ой, в школу. В школу точнее. Там У нас надо... там сбор. О, привет. Привет. привет. Привет. Сейчас, подожди. Приветики. Так, сейчас, подожди. Так, кое-что мне еще надо. Да, там пока все вещи свои. Так. Алло, Адриан. Да. Адриан. <связь> Адриан -а -а. алё, алё, мне названивать бросить нафиг. <связь> <связь> Оставлю какое сообщение. Покорми Сашу. <связь> так, <связь> там покормить? Так, покормите, пожалуйста. А -а -а, а -а -а, чем? А чем он питается? Чем это вообще какой то а -а -а. Не травоядный и вообще какой то ужасное животное. Так, напишите в школу. Пошлите, Пошли на у нас там сбор, поэтому давайте поднимите. Нормально, ну, что мы идем вечером в школу. Ничего, наверное. Там сбор. Ну раз сбор объявили, значит, наверное. Нам... О, О, здесь эти еще фигу... э, фигни не убрали. Когда Я их убьем, думаю, да не знаю. Анастасия да, здесь всяких фигнь. Ну хотя ловили. бы здесь да. можно полазить. Нет? Да. да. О. Ну, не знаю, ну, да, да я не знаю, что такое знаю, что сыш, сыш, сыш, Давай, сыш, Фу, сыш, Ничего такого не будет. И посмотри, какие здесь закаты. сыш, ты Скидина. кто такой? Ты <свист> голубой <свист> ты тупой, ты самый тупой человек, а которого я видел в этой жизни. А я и засмеялся. А Приветик, ребятки, побудьте тут для вашей же твои. безопасности. Я говорю, что не надо уходы. сюда идти. Деливеры два монарха? Да, голубой монарх и просто монарх. Но один из них монарх тупой, потому что он даже промазал стекло. Я же смеялся от этого это было. так, мне нужно мы куда. что сделали, отпустите нас это для вашей же безопасности если мы уничтожим весь мир, вы хотя бы останетесь в порядке Да. мне нужно кое-куда сходить, Адриан, не против, да? мне там надо кое-куда сходить я это вижу. Да. С побудьте тут с, ни, с ни сверху. Я тут с кое-кем. Нет, пишет кое-кто. Да, да, хорошо. Да я понял. Да, ок. Что? Что тут? Э, тут? Э, ты, э, это, это Это у нас положи, пошел Пушку положи, пушку. Ты чё, самый да. горный? У него нет пушку. из всего этого ничего. Мы не хотим идти на мне нужно выяснить, где лежат лесманы. Где же, мистер Бак? Ты следи снизу, а я буду сверху. Бражник, голубой бражник, сделай свою идеальную работу. Включи камеру и давай запишем видео. Видео, мистер Бак. Не а опубликуй во весь мир. Как левер. Давай, не подведи меня. Скажешь, когда снимем? Дорогие жители особенности мистера Жду, когда ты принесешь всю шкатулку, а иначе все эти люди взлетят в космос. Вот на этой ракете. Так жду талисманы до утра. У меня вопрос где этот где стало? Поймал этих злодеев, еще и стоит. Так, все они там уже. Если скоро придет а Адриана, тогда мне схватит одного, если я придумал гениальный план. Придет мистер Бак, да. я отзову Адриана и подправлю его в другое место, спрячу. Кто-то из супергероя да, проведется. А мистер Бак человечка тоже по... можно. Кто-либо не придет, я все равно его какой-нибудь супергерой придет. Так. Не понял. Что? Где? Где? Где? Где супергерои? Ещё нас Будь обманываешь? Орика, я выбираю силы проходить сквозь стены. Будьте бдительны. Выбираю силы проходить сквозь стены. Блин. Чего это мы тут, а? Такие наглые. Кто а, говорит? Не говорит? Не говорит. Что там? Адриан спит в такой момент. Видимо, она еще не высыпается. Да. Но, слушай, Пожалуй... Генезис Че ты что? Корик, выбирай сил, проходить свои стены. Не бо... Даже если придет супергерой, он их не спасет, даже если сломает это Я Опа. Беги, этот, как тебя? Понятно. Неужели он не парализует меня? Иди-ка сюда. Ты. Стой на месте. Чила, это ты. Стой на месте. Вена. Или на чей Сейчас кое-куда отправлю Адриана. Стоять. Никуда ты его не отправишь. Стой. Мне хватит одного слова и мяч принесет. Хорошо, Все, стой. Камеру. Стой. Давай поговорим. Давай, только ты не подходи ко мне близко. А то чувствую, пчелки жалят. Очень больно. И твои пусть не подходят. Не подходите к нему. Может быть, что-то и выйдет с этого разговора. Слушай. Что вы хотите? А, что они хотят, это вам известно. Я хочу: мне нужен только талисман Павлина. Ну, дождитесь, мистер Бага. я тут при чем? Вот зови его. Где хочешь, его бери. Позвони ему. Ну да. Так, Вейс, спам. Да. Нет, Ладно. шутка. Да ты издеваешься. Давай, Это, я этот, этот, этот балбес, он тупой немножечко. Как и тот голубой. Они тупые. Веном. Вога. Хорошо. И с этим ничего не позволишь. Не поделаешь. Да, Даканец. подойдешь ко мне хоть наш... Веном. <с> <с> <с> <с> <с> <с> Знаешь Привет. Веном. Привет, Веном. А я один слышал, по-моему, то, что есть таймер. При трансформации при. Спадут, ну просто они мне мешают. Я не буду ничего делать. Как ты двигаешься? Типа мне не попал ни разу, если что. Он как двигается, у меня глюки наверх. Он, он просто тупой. Сейчас я его отправлю в третий. Так. Ладно, мне пройти. Я позову мистера Бага. Зови, может быть, получится договориться. Bye, Bugs, У мистера Мага есть план. Ориго, я выбираю силу отмораживать людей. Детрансформация. Ну вот и все, пчелка детрансформировалась, Ой, люди могут двигаться. Так, мне надо талисман. Ты да. вот лучший праздник, лучше чем, чтобы, чтобы выбирать талисманы. Лучше бы занялся одним делом, следил за нашими под, подопечными. Так, так, не если не я не использую веном. Не... А а если не я не объединюсь, не объединюсь не с Чилой Баникс, а объединю веном на этого клевера, он остановится и перенесу Адриана в, в портал свой. И все. А, а вот у меня так. в инвентаре. Я должен объединить еще один <свят> талисман. Так, я объединил талисманы и сразу использовать силу. Теперь. У меня есть... Теперь у меня есть День. план. День. Сейчас я этого. Давай... Я знаю. Скоро я спасу да. их. Ультра, панцирь. Я буду отсюда все наблюдать. Дракон ветром. Мне ты на что? На... Ты кому там говоришь? Это... Алло, Калки. Калки, алло, ты мне нужна срочно. Перенеси меня в одно место. Да-да-да, я знаю, меня... ты знаешь в какое. Да. Вена! Я утром ничего не ел. Дай покушать. Вена. Вена. Спасибо. Так, ой, так. Пегас, перенеси меня. Так, вс ⁇ я их выпустил и поставил их копии. Теперь калки перенеси мне к Адриану. Спасибо. Нара. Ну, так, всё. Все, Андриана убрал, пора уходить и детрансформироваться. Быстрей, быстрей, быстрей. Пусть эти балбесы думают. Халки Они все равно глупо. сейчас ничего не чувствуют и ничего не видят. Поэтому и не слышат. Поэтому детрансформация. Меня. Я скоро... Я эти Я любой способ... Пора появиться, мистер Багу деактивация активация? Все, Орика. Я выбираю силы использовать талисманы. Сколько, столько захочу. Так, Тики, давай проповедницы мистером мистер я люблю, я буду, нету, Ну ладно, давай Теперь вот, мы разберемся ну, с Бражником. Два, два, два. Одного, очень честно, на человека, на два, на два. Барк, трансформация. Если считать с твоими силами, то это честно. Отзывай только. С вами. Так мне нужно сходить в одно место. Вы все говоритесь, Орик. я выбираю Нет. силу не пробивания. Пока. Да, Ай, пока неудачник. Ладно, я. Мистер Бак, предлагаю договориться. Приветики, мой хороший. Бывайте да, <Один>, мне даже один такой, он тебе жалко. Да, мне жалко. Ты его не заслужил. Да, хорошо, ты повел на Новый год. Девярослый а, принес только а... подарков. Мистер Бак, какой же ты жалок. даже не заметил, когда ту -ту. я попал по тебе Даже не заметил, когда попал по тебе мячикам. Объединение. Пока я выдаю силы, проходи сквозь стены. О, привет. Скотина. О, привет. Я о, Вроде нет. Опорт. Вот же собака. йо, -йо. Хм. Это Гениальный план. Ладно, Жук, ну, ну может быть все-таки договоримся, мистер Бак. Мне нужен талисман Павлины, я уеду с города. А мне нужно. Давай договоримся. Иди хорошо. Сюда, да? Нет, мы не будем договориться с тобой. Ты злодей, а я не встану на сторону. Что мне нужен талисман. Все. Все. Стоять на месте. Стоямба. Не ну, когда-нибудь ты чувствовал себя настолько беспомощным. Кролик на месте, кролик на месте. Ты хоть раз бы спросил, не... зачем нужны нужен? Меня... хоть раз спрашивал это. Так, оп, ты... оп, да, оп, оп, оп. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сквозь... Какие же вы герои, когда да. вам да. даже... нужен Помогай, этот Клевер, я обезжижил. Так давай. Апорт. Туту. -то. Тогда я снова их поймаю в одну и ту же ловушку. Посмотрите, что у меня появилось. Да, да, да. да. Он быди трансформировался, был Апорт. Спор. Ха, неудачник. А ты кто? Мистер Бак, ты Ой. хоть раз бы спрашивал у кого-то из людей, из-за чего они хотят талисман заполучить. А мне без разницы, из-за из чего. Вот даже я сейчас, ты даже никогда не спросил, зачем, какие у меня планы на этот талисман. Вера. А. О. К так. вами гиперслияние. Так, задеваем очечки. Опа. Нет. Нет. Я сама... Сама... Что? Что он делает? А -а -а -а. Он объединился, пар талисманы. Парализовать. Парализовать. Апорт. Боже. боже, Боже, Боже, Боже. Для так, мне нужно сходить в нашу базу. Апорт. Что это за... Супер шанс. Дракон воздуха! Мне кажется, или... Нас обвели, герои! Все время там стояли фейки. Потому как? что я только что встретила настоящего человека. То есть логично, то, что Адриан тогда не спал. Как он выбрался оттуда? Значит... Ему кто-то да. помог. Да. А он... И я не понял. Что... То, что. Ах. Не могу. Я... я не могу. Я настолько слаб сейчас, что даже не могу трех слов связать. Я должен так, без слияния. Вам Так, полен. болен, Я должен слияние. Болен... Тут где-то еще... ходит мистер Бак, я его чувствую. Я должен перезарядить. деть. Я должен детрансформироваться. Еще сейчас, и меня просто расплющит внутри. Так, герой, встретимся у меня на крыше. Я на ней. Тебя? Встретимся на крыше у, у банка. Спирайте сейчас, Андю. Отзывайте. Не навести. Так, не могу. Сил. Нет сил. Так. Ну, вроде никого нету. А. Ребят, ребят. Пеном. Кажется, я кого-то увидел. Конечно. Есть идея, как... Ладно, мне есть план. Не я выбираю силу поля... сквозь стены. У меня есть идея. супер-место, откуда он а, выбраться а, не сможет. А, Хотела, о, здравствуйте, здравствуйте. Мне твоя... тут... Отлично, под моим попал. В воздух! А теперь... Опа. Ну все. Он, надеюсь, знает про это место. Ну, приветики. Здравствуй. Давай. Ты не понял? Ты уже не Что? понял? Перед каждым твоим веном меня уже Что переносят каждый раз, каждый день. Приветики. И сюда. Что Давай. с тобой? Давай. Не Опор, Разделяюсь. Феликс, так я и думал. Кто бы сомневался, что это не ты. Не смей его трогать. Я не буду, так. тогда ты не подходи.